Друзья, привет, с вами Любомир Борода, сегодня поговорим с вами о том, как плести такое вот плетение, императорский узел используется для вот различных таких вот небольших брелочков, либо для темлячков, структура плетения у нас вот такая, она тянется, поэтому как бы, ну я в браслетах не использую, но кто-то может наверное, плести и браслеты, также эти брелочки можно дополнять, например, бриллиантовыми узлами, как в начале плетения, так и где-нибудь там, например, в конце его можно поставить. А некоторые еще распускают полностью паракорд с оплеткой для того, чтобы была какая-то кисточка. Вот, собственно, как вы будете его декорировать, это уже ваше дело. Я же вам просто хочу показать, как плести вот собственно вот эту часть. Потому что вопросы были и уже... Не один вопрос было, а их было несколько, поэтому я подумал, что ну, почему бы не поделиться с вами тем, что знаю я. Итак, давайте всю вот эту вот декорацию мы уберем. Возьмем отрез паракорда. Я взял Мэрун от компании вот Примерно метр, отрез метр да, у меня утроялся. Вот Кусочек. Я его сделал. Давайте сделаем петельку для начала Делаю петельку я вот таким образом Просто беру Прижимаю пальчиками Один хвост провожу сверху Загоняю вниз Чтобы получилась такая вот петля Забираю второй конец Прохожу снизу наоборот И завожу в эту петлю Потихонечку стягиваю Получается у нас вот такой узел. Собственно, этот узелок вы можете сейчас поставить на паузу, посмотреть, как это все делается и повторить. Затягиваем. Затягиваем узел, получается у нас вот такая красота. Дальше делаем ту же самую манипуляцию. Оп! Берем второй конец, закидываем также сверху и опять же у нас получается такой узел. В этом случае мы узел не затягиваем до конца, по крайней мере пока. Берем этот хвостик и закидываем его сюда в расслабленную не затянутую петлю. Вот так вот, смотрите. Оп. А берем Теперь вот этот хвостик Теперь берем вот этот хвостик И закидываем его в эту петлю В нашу Образовавшуюся И потихонечку Тоже подтягиваем Далее аккуратненько просто Пальчиками Все это подтягиваем И получаем Такую вот штучку понятно да давайте еще раз опять берем хвостик делаем вот такой вот движение петелечку берем второй конец и заводим его в петлю аккуратненько подтягиваем далее берем этот наш кончик и закидываем его уже в эту образовавшуюся петельку а соответственно этот кончик в эту образовавшуюся петельку потихонечку делаем стяжечку тут вы уже сами смотрите как вам подтянуть можно сильнее стянуть можно слабее стянуть главное чтобы оно у вас офигенно красиво и аккуратно все выглядело едем дальше опять повторяем это же самое движение ой Движение повторили, чуть-чуть подтянули, взяли конец, завели в петелечку и также этот конец завели в эту петелечку. Аккуратненько подтянули, получили вот такую штукенцию. Ну что, давайте еще парочку, да, наверное, проведем, чтобы уже, уже закрепить наш материал, так сказать. Вы можете ставить на паузу. Оно в принципе будет понятно. Стараюсь показывать так, чтобы вот было видно же, как оно делается, да? Поставили на паузу, посмотрели, попробовали, оно а ну, все получится. Это все очень так нетрудно. Есть нюанс еще, но вот смотрите, я закидываю в петлю, вот, вот паракорд у меня спереди, а в петлю я кидаю назад. Вот, если вы сделаете вот так, паракорд запустите назад, а петлю проведете вперед, то есть хвостик, то у вас уже не получится такого красивого узла. Он у вас сместится вперед. Также в этом случае, в случае с этой стороной, наоборот, вы заводите его наоборот ближе сюда, ближе вперед. но ну, он вам сам будет давать. Сам паракорд так укладывается, то что здесь дырочка спереди получается в петле, а с этой стороны дырочка сзади получается в петле. Вот так вот заводить и надо. То есть этот идет вперед, перекручиваюсь, этот идет назад, перекручиваюсь. Тогда у нас получается такой узор. Если мы собьем, это правило как бы нарушим, да, то, то эти штучки у нас начнут крутиться. Хорошо говорить о таких нюансах на четвертом стежке, да, потому что есть выскочки, которые два стежка посмотрели, все знают и погнали плести, до конца не досмотрели. А такие вот <смех> моменты стимулируют смотреть видео полностью. Так, ну и давайте пятый стежок мы сейчас уже доделаем. такими штуками прикольно что-нибудь украшать, ну или там на ключики повесить вроде, да брелочек такой, он простой, и в то же время он прикольно смотрится. Вот. Можно вешать, ну реально как темлички на какие-нибудь там расчесочки, там может ножички, вот можно просто подвешивать там на рюкзачок, к примеру, там болтается такая штучка, вроде как и внимание привлекает, да, ну, офигенно же. Вот, ну собственно плетете сколько вам надо, а потом в конце что-нибудь делаете, какой-нибудь узелочек, Ну давайте, наверное, у меня тут паракорда позволяет, давайте сделаем здесь бриллиантовый узел, в конце посмотрим, что из этого получится, как плести бриллиантовый узел, я даю вам ссылку сразу, чтобы 20 раз не объяснять, но ну, здесь тоже в принципе можно паузы поставить, посмотреть, оно получится, но у меня на этот счет есть отдельный ролик. Поэтому я не буду заострять сильно внимание, просто если интересно, можете перейти туда и посмотреть, как это делается. Аккуратность подтягиваем, вот так же тут в конце что-нибудь выравниваем. Вот у меня даже вот так тоже прикольно да получилось. Так немножко вроде перекрутился, но в то же время придал какого-то своего шарма. Собственно, вот и все. Вот мы сделали узел. Тут хвостики обрезали не обрезали можете какие-то концевички сюда подсадить там приплавить чтобы они у вас висели болтались сюда в принципе да тоже вот в это место можете там узелок дальше пустить повесить какую-то темлячную бусину вот. ну, вариантов много я же вам показал просто как это дело плетется вот такие дела друзья спасибо вам большое за внимание с вами был любомир борода Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои видеоролики. Также советую вам посмотреть мои видеоблоги. Там много всего интересного. Там путешествия, там встречи с хендмейд-мастерами. Вот, просто моя жизнь. Ну, собственно, можно долго рассказывать, лучше посмотреть. Еще раз спасибо за внимание. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч в эфире.